Так, привет, друзья! Мы в очередной раз рассказываем о нашем сообществе изи-бизи-комьюнити. сегодня у меня в гостях легендарная личность, не побоюсь, не побоюсь этого слова, доброй души человек, широчайший души человек, Армен Габрилиан. И у нас три вопроса, три простых вопроса. Супер. Первый вопрос. Вот чем наше сообщество, действительно качественно вот, отличается на рынке из тех, что представлены Либо проекты, либо компании, там, другие сообщества. Чем, чем вот мы отличаемся? В чем наша уникальность? Дим, вот я думаю, что на этот вопрос я долго отвечать не буду, потому что обратно доказать то, что я хочу сказать, это просто бессмысленно. Я скажу в чем, вообще посыл в чем. Ребят, но ну, сообщество не имеет просто ни конкурентов, нет, нет никакой вот идеи, которая была бы хотя бы немного похожа. Вот просто я считаю, вот я буквально несколько минут разговаривал с человеком, который, ну, приблизительно такой же вопрос задал. Ну, нет вообще конкуренции. Вот с такой идеей, с таким обучением, такого уровня, с таким контентом, наполненный вот именно такой ценностью, которая есть на сегодняшний день. Я сейчас еще про завтра вообще не говорю. То, что есть сегодня. Но я как... Даже если я как классический бизнесмен я очень готов то есть, к такому продукту, потому что он ну, супер актуален, это когда ты на рынок приносишь то, что на самом деле сегодня необходимо каждому человеку. Ну, вот я... Просто ну нету, мы, мы можем тут не для красного словца, мы можем э, сделать некий анализ, мы можем посидеть с двоюродным братом Гуглом, э, загуглить, прогуглить, там, перегуглить, все просмотреть. А нет такого проекта, который бы давал не только такие возможности, мы как бы заработки пока оставим в сторонку, да? а вот именно контент, качество и все, что с этим связано. Маленький нюанс, чтобы люди понимали вообще, э, что это не просто так говорится. Моя дочь в 13, в 13 лет, сейчас она будет переходить в 8 класс, с а сентября месяца она ходить в школу не будет. Чтобы вы понимали Вот серьезность вот этого всего, да. Не то, что там кто-то посмотрит, это видео не посмотрит. Моя дочь в школу ходить не будет. Почему? Потому что никто, вот сначала были какие-то сопротивления со стороны родственников, там какие-то непонятки, но никто мне не сможет сегодня объяснить, зачем вот этот аттестат человеку в сегодняшнем мире. И зачем он нужен будет на завтрашнем международном рынке? Ну вот как-то так. Почему? Потому что вот с сентября месяца, с сентября месяца моя дочь, она будет изучать криптоэкономику в 13 лет. Она будет изучать психологию, она будет изучать личную эффективность, она будет прокачивать свою память, она будет заниматься языками. Раскрой маленький секретик, да, вот. Вот то, что я сейчас вот буквально вот так сейчас сказал вам про феноменальную память, про языки, про продуктивность, про криптоэкономику. Там еще очень много факультетов, которыми она будет профессионально заниматься. Это как раз именно для тех людей, которые хотят быть актуальными сегодня и быть синхронизированными под завтрашний, завтрашний международный рынок. Вот как-то так. Здорово, благодарю. Второй простой вопрос. Вот представим, что человек вот действительно пропитался идеей, она ему срезонировала, и он готов выступить популяризатором нашей платформы, нашего сообщества, то есть занять активную позицию деятеля и строителя организации. Вот Что ты посоветуешь, какие простые шаги он может сделать в первое время пребывания с нами <связь> здесь я как бы хотел бы копнуть чуть глубже вот смотрите ребят есть принцип MLM бизнеса да когда нам что-то нравится мы с этим делимся другими правильно посмотрел фильм он мне понравился я пошел рассказал виктору рассказал вася там всем рассказал своим друзьям потому что он тебя впечатлил ты пережил какие-то эмоции правильно но ну, это нормально это я думаю что все с этим согласятся я думаю, что это именно тот проект, когда нужно вот именно делать первые шаги, вот э, вооружившись, вооружившись вот этой идеей и просто первое, что нужно сделать своим самым близким людям, те, кто имеет определенное местечко в вашем сердце, да, пойти и рассказать. Здесь такая ремарочка небольшая. Заранее вам скажу, все те люди, которые будут причастны к этому обучению, все те люди, которые просто начнут изучать феноменальную память, языки, неважно, криптоэкономики или другие факультеты, маленький секретик хочу раскрыть вам, вы обязательно получите огромное количество благодарности от них. Это очень здорово. Ребята, это больше, чем деньги, вы получите огромное количество благодарностей. Вот и передо мной сидит человек, который мне, когда написал смс, я вообще был в шоке И сам вот пропитываясь продукцией, пропитываясь обучением, начинаю понимать, насколько это очень сильно все вообще само по себе Я думаю, что первое, что нужно сделать, это дать возможность всем тем людям, которые тебя окружают и те, кто тебе не безразличен быть причастным к этой идее, потому что ну, это в их жизни может быть чем-то очень таким большим и красивым и на очень долго. Просто шикарно может быть. Жоу, слышал тебя. И последний короткий вопрос. Вот на чем ты советуешься, советуешь фокусироваться на ближайший вот квартал, ближайшее лето? Да, вот летом говорят, что всегда спад. Спад активности в онлайн-бизнесе, вот, в построении сети. Что такого можно сделать, на чем сфокусироваться и, главное, что мы, что наше сообщество для этого подготовило? Ну, зачем? зачем? Зачем это делать? Окей, окей, я понял. Вообще, лето будет очень жарким да, в плане выхода на рынок продуктовой линейки. Скажу, что огромное количество людей сейчас просто в ожидании, потому что июнь, июль, август – на рынок выходят, ну, продукты, которые сегодня просто не имеют аналога. Эту фразу можно услышать и по телевизору, и от кого-либо, но э, я в прямом смысле слова хочу сказать, что продукты, которые выходят, вот особенно в июле, да, они просто не имеют аналога. Они сегодня необходимы, ну, огромным количеством. И соседу, кто живет, ближе, и моему другу, и моему знакомому, и бизнесмену, и домохозяйке, буквально абсолютно всем. Почему? Потому что... Какие бы у нас ни были ценности для того, чтобы быть полноценно счастливым, нам нужны деньги, а этот продукт, а эти продукты, они дают такую возможность. Чтобы я еще хотел отметить, что по своей сути шествие по миру вот сообщества изибизи-комьюнити, Easy Easy оно даже и не начало. Не для того, что там типа старта не, было, старта не было, нет, был старт, было открытие, но полноценно начнет функционировать вся система, когда будут заходить цифровые продукты, которые, я больше чем уверен, будут очень многих удивлять. Уже сегодня многие эксперты, они просто поражаются, как может функционировать такая система, но э, все будет хорошо. И Не тут... хочу даже говорить о тех продуктах, которые будут в октябре, в сентябре, потому что ты, как бы сказал, такой период, там, летний, поэтому... Э... То есть, у нас будет продукт, у нас будет инструмент, да? Я правильно понимаю, что к этому инструменту важно быть готовым? Да, а для этого нужно подключиться к системе Лиги Чемпионов. Лига чемпионов стартует с 1 июня Я не буду долго рассказывать В чем суть То есть это в открытом доступе Можно почитать более подробно И вы, ребята, можете это, конечно, анонсировать И я не сомневаюсь, что вы это Преподнесете достаточно грамотно Но я думаю, что это вообще Крутейшая система Вот Лигу чемпионов прокачать и вот вырастить огромное количество чемпионов. Это делается для чего? Именно это, это делается для того, чтобы именно в летние месяцы э, подготовить э, людей, сделать их экспертами для того, чтобы сентябрь и октябрь уже на рынок, вы, наверное, уже там шушукались, выходили, то есть э, есть слухи, да, что на рынок заходят э, миллиардные продукты, да, и к ним нужно быть готовыми. Понимаете, одно дело, когда ты в чем-то разбираешься, и раз ты получил версию какую-то очень межгалактическую, и ты сразу ее применяешь. И другое дело, когда ты получаешь эту версию межгалактическую, и ты сначала в растерянности, за что браться, что делать и так далее. А здесь как бы раз, на блюдечке с голубой каемочкой, и все будет хорошо, все будет Супер. изи -бизи. Супер, благодарю. Спасибо, Дима.